Переходим к следующему виду здоровья, который называется экологическое. Что такое экология? Значит, с точки зрения перевода, это, скажем так, среда питания или жилище. Ну, скажем так, ваше тело – это жилище для вашей души. Поэтому, если ваше тело будет крепко, здорово, значит, ваша душе будет житься лучше. Ваша квартира, или, допустим, место, где вы работаете, или ваш автомобиль – это среда питания, да, где вы живете своим телом, мы со своей энергоинформационной структурой, со своей душой. Так вот, наше экологическое здоровье сейчас очень сильно зависит от того, что мы с вами едим. Что доказала современная наука? Что если большинство современных людей хотя бы что-то знает о грязи, о токсинах и о паразитах, слава богу, сам просвет работы в этом отношении как-то поработало. И, в общем-то, ни один нормальный человек да, не будет кушать продукты, если его под водой не помоет, а еще с каким-нибудь моющим средством. Да, то, к сожалению, про экологическую грязь, которую человек может скушать с продуктами, уровень информированности близок к нулю. Поэтому мы с вами сейчас немножко эту информированность тоже расширим. Первое, что мы получаем вместе с едой, это так называемые геопатогенные нагрузки. И вот в моей умной машине, в которой 60 тысяч разных параметров, наличие геопатогенной нагрузки стоит на первом месте. Потому что если у человека эта нагрузка тестируется, то никакой современный метод лечения стабильного эффекта и результата не даст. Геопатогенная нагрузка считается одним из важных факторов да, в провокации появления опухолей, злокачественных образований, в патологии сердечно сосудистой системы, ну, кратко если уж говорить: в серьезном сбое энергоинформационной структуры человека. А проблема с геопатогенной нагрузкой, она очень простая. Дело в том, что если раньше Прежде чем построить какое-то здание. Люди, например, брали скот, год вот его выпасали, через год скрывали этих животных, смотрели органы. Если эти органы были здоровы, без изменений, в этом месте можно было дом строить. И раньше всегда так строили. Теперь век, скажем, наш 21-й, где-то появился кусок свободной земли, какой-то там проверка на гепатогенность. Вот есть возможность, мы тут все и строим. И вот кратко да, ситуация с гепатогенностью примерно такая. Ну, давайте на эту листочку что-то Вот смотрите, есть населенный пункт. Вокруг каждого населенного пункта, да, к сожалению, есть где-то кварпище, где-то есть свалки. Город растет, какие-то живые объекты начинают строиться на местах свалок или на местах этих, да. тут снова появляется кварпище, тут день и свалка. Снова город начинает расти. И вот в большинстве крупных городов это самое минимальное. Большинство домов просто построены в очень сильных геопатогенных местах. Геоземля патострадана. Проживание да, или употребление продуктов из этих геопатогенных мест крайне вредно для состояния здоровья. Будет желание в интернете набрать, что только геопатогенности почитали про сетки Кари, Хартнона, Яньполя, и поля Сейчас не будем вас загружать этой сложной информацией, но... Часто бывает такая ситуация. Ко мне приходит человек, я провожу ему диагностику и находим у него где геопатогенную нагрузка. Дальше мы делаем тестирование его квартиры и офиса. И, к счастью, допустим, там, в месте проживания, этих нагрузок нет. Как получается, этот человек эту нагрузку получил? Вот тут и как раз срабатывает фактор через питание. Если тот магазин или тот склад, в котором вы покупаете или критики продукты, да, сам построен в плохой зоне, то все продукты, которые вы из него покупаете, будут такие геопатогенные. Если вы эту экологическую грязь с продуктов очищать не будете, вы постоянно будете кушать экологически загрязненный продукт. Если эта геопатогена внутри вас накопится, то, к сожалению, образование здоровых клеток маловероятно, а образование патологических клеток резко возрастает. Следующий фактор, который нужно знать помимо геопатогенной нагрузки, вторая нагрузка, которую мы получаем в пище, это Радиоактивная. Тут все просто. Есть масса территорий, на которых изначально выращивание да, чего-то уже имеет радиоактивный фон. Вам могут привести продукты, которые изначально имеют полученный фон радиации. Некоторые продукты специально радиационно облучают, чтобы они сохранили дольше свои да, потребительские свойства. Но неважно каким путем. Но если вы постоянно радиоактивно с едой, эта радиоактивная нагрузка тоже ухудшает ваше здоровье. Следующая нагрузка, которую мы получаем с едой, это электромагнитная. Ну, тут вообще все просто, даже долго заходить не будем, пока вы телевизор не уберете с кухни, пока вы не будете перестать кушать рядышком с компьютером, пока вы не будете перестать звонить по телефону, когда кушаете, вся ваша пища будет чем обучена? Электромагнитный фон. И одно дело, да, когда этот электромагнитный фон внешне работает на вашу энергоинформационную структуру. Она еще хоть как-то этому сопротивляется. А теперь представьте, когда вы своими собственными руками взяли и проглотили какую-то еду с этим электромагнитным фоном, взяли и закинули себе туда троянского коня. И чего? До да полное разрушение да, большинства органов и тканей. Полное нарушение работы разных систем. А всего-то потому, что незнание да, того, что как мы с пищей да, кушаем вот этот Электромагнитный фон. И пока вы из своего тела не будете его убирать, пока вы не сделаете что-то, да, не будете использовать какие-нибудь умные системочки, которые электромагнитный фон очищают, вы всегда будете кушать экологически грязную пищу. И То есть получается за счет вот этих умных системочек, вот этих вот штуки можно как бы просто очищать? Не нужно, конечно, обязательно. И хорошо, что вот... Один из немногих, у кого многие такие системочки есть, да, у нас есть ряд клиентов, которые же этим системочкой пользуются, потом несколько слов скажем об этом. Но сейчас такая идея в этом, да, что с пищи мы можем получить и электромагнитную нагрузку. Дальше. С пищи мы получаем колоссальный уровень так называемых токсических нагрузок. Если вам перечислить, что пишется в этой книжке, то поверьте, даже у вот тебя, когда читаю волосы дыбом встают. Потому что практически все продукты сейчас напичканы нитратами, нитритами, пестицидами, герпицидами, ароматизаторами, красителями, химикатами, антибиотиками, гормонами, да? Но еще можно перечислять и один десяток наименований. Поэтому, если вы не будете убирать токсическую нагрузку на входе с пищи благодаря каких-то умных систем, которые у вас дома есть, вы опять же эту токсическую нагрузку что делаете? Кушаете. И о каком здоровом питании можно речь. И уж совсем последний фактор, да? Это просто нагрузка, которая называется паразитатом. К сожалению, большинство продуктов питания является источником да, большого количества паразитов. Если, например, вы, к примеру, приготовили салатик, а вместо того, чтобы его сразу съесть, а нормальное здоровое питание вы тут же приготовили и съели, а вы, как в многие праздники, тази тазик или и сделали, да, и где у вас стоит, поверьте, если в лабораторию отнесете, вы просто удивитесь, какая там бактериальная обсемененность. Сколько нужно будет энергии и сил организму потратить, чтобы как-то да, это количество всяких микроорганизмов, которые с пищей поступили, нейтрализовать. А еще, ну, сказали умное слово, у кого-то есть дисбактериоз, а там уже кишечник с этим не справляется, а там эти паразиты начинают активно жить, а потом эти паразиты начинают кушать ваши витамины, минералы, микроэлементы, а потом эти паразиты ходят в туалет внутри ваших органов и тканей, еще дополнительно повышают токсическую нагрузку. Но о таком здоровье может быть идти речь. Пока ваше питание не будет экологически чистым, о здоровом питании речи нет. Поэтому помимо привычки мыть овощи и фрукты, то есть убирать обычную физическую грязь, вы, как современные люди, должны знать о современных возможностях систем, которые делают продукты экологически чистыми, экологически безопасными. И когда вы к нам приходите на тестирование по питанию, я почти в каждой диагностике пишу такие слова. Фуд, Острые яблоки, персики, квадраты и помощники, чтобы у вас хотя бы был доступ посмотреть замочную скважину и узнать, Какие же современные технологии да, для очищения продуктов от эко нагрузок сейчас существуют? И что-то из них себе приобрели. Ведь вы же приобретаете себе микроволновку, пароварку, да, какие-то полезные другие предметы на кухне, потому что они помогают вам в процессе приготовления еды. Поэтому вы себе, когда приобретете умные экосистемы дома, которые убирают эко вы тоже свое питание сделаете каким? Сда-ро-дом.